Батя три года дали. Единственное, что у меня осталось от прежней жизни, вот этот телефон. До моего 18-летия осталось два года, 5 месяцев и 10 дней. И я наконец-то свалю из этой шараги. Че пыхтим? Да хочу и пыхчу. Тебя спросить забыли. Целуй мне. Или что, я тебе не нравлюсь? Да тут как себя не веди. Дойду до чего докопаться. Так устроенный якут. Либо ты кого-то щимишь, либо тебя. Нужно, чтобы одна девчонка из за дома пропала без вести. Когда нужно? Вчера. Проспект за тебя твоей дискайбищу. Надо сваливать отсюда. А дальше решим, куда. Давай в Москву. Кто ее заказал? Я не знаю. Я не заказчик. Я подрядчик. Проще говори, нам 15. Сейчас он совершает очень большую ошибку. Дорога на Москву одна. Там их перехватим. по это когда ты прям здесь, таким вот я <связывая> стал. Сам Никто никогда не рисковал своей жизни ради меня. Слово, как пулю прорезает вот. вряд ли таким ты хотел знать меня. Извини, что вообще это втянуло. Ты не извиняйся. У нас же другого выбора не было.